Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним праздником воскресения Христова! Я, мне вот всегда вспоминается в таких случаях вот, эм, эпизод, который произошел уже почти сто лет назад когда снова было взоплено патриаршество э, в нашей стране, и после синодельного периода первого патриарха, патриарх мы не прославленной церковью. И вот э, когда действующая власть, которая э, много чего сделала Боговорческого, в тот момент э, было какое-то собрание народных депутатов, мы туда его пригласили с целью какой-то вот, общественной. И он появился там, и ему сказали, Калин, по-моему, сказал, говорит, вот, говорит, Владыка, говорит, «Скоро нам церкви совсем не понадобятся, меньше становится, мы закрываем, у нас, мы строим государство рабочих и христиан, которым Бог не нужен, мы все без него живем». И уже к этому привыкли, уже люди, говорит, поменялось, уже снова человек у нас вырастает. Ну и вот различные такие вещи, говорит, нет, говорит, ничего такого не произойдет, говорит. Все, говорит, люди те же самые остаются и без Бога никак не могут. Говорит, как? Ну, все очень просто. Он выходит когда-то И вот огромные такая вот народные депутаты, вчерашние красноармейцы, там, рабочие, крестьяне, самые разные люди сидят в этом э, зале. И он говорит, Христос воскрес! И весь этот огромный зал, куча мужиков разных. Боишься на воскресье молодых. Ну, видишь, говорит, Христос объединяет нас всех. Это очень важный компонент не только нашей веры, это вообще социальный клей определенный. Наше общество становится единым. Обратите внимание, в этот день даже самый отъявленный атеист какой-нибудь, он все равно яичко съест какой-нибудь, или куличик там, или еще что-то там. И пусть не каждый раз, где-то когда на десятый, на пятый раз, когда ему скажут, Христос воскресе», он скажет, воисти у вас так или иначе. Вот все сюда, ну как вот, Ян Златоуст говорит, и постящиеся, и не постящийся, пусть радуется. То есть и готовился, и не готовился, то есть он это причастие там вот, Что-то ты сделал, но подойди, порадуйся, вместе не эту пасхальную радость. То есть Христос, воскресение Христово, это очень важный, объединяющий фактор нашего общества. И вот в этот день хочется пожелать, чтобы мы при этом становились и хотели бы быть немножко больше христианами, чем мы являемся. Это важный момент. Нам не надо с кем-то соревноваться, кто со стороны. Нам важно быть хотя бы чуть-чуть лучше, чем мы вчерашние. Это вот достаточно уже этого. Получилось, слава Богу, вот этого достаточно сказать. Господи, слава тебе, что помог, готов, поддержал, что у меня хоть что-то получилось. Не получилось сказать, Господи, помоги, но не выходит. Вот что-то не получается, в конце концов. И помощь не до напоследок. Так будем, дорогие мои братья и сестры, вот каждый год стараться, чтобы встречать вот это воскресение Христова, обновленным, немножко улучшенным, чтобы наши близкие радовались, чтобы у самих у нас было радостное настроение, чтобы жизнь наша становилась лучше, она становилась лучше во всех отношениях, в социальном плане, в семье хорошо должно быть, на работе хорошо было, в храм приходим, вот эта община, чтобы мы радовались друг другу, чтобы улыбка, у нас друг друга встречали эту улыбку, чтобы не было скорби какой-то вот, недосказанности какой-то, чтобы мы действительно, вот крестьянское общество, что должно быть настолько таким монолитным и единым. И если это произойдет, представьте, как Богу радостно будет. Вот не зря он на эту землю приходил, в конце то концов, не зря он все это вот, претерпел, что-то говорил, что-то рассказывал, участники его. И, соответственно, таким образом мы все сможем уходить Богу. Богу нашему слава. Аминь. Христос воскресет!